Иногда нужно дойти до предела. До предела страха перед ошибками, до предела разочарования, до предельного непонимания вообще всего, что с тобой происходит, до полного падения. Ты делаешь тысячу одну попытку прожить эту жизнь как-то иначе, но упираешься в стену, огромную непробиваемую стену, отчаянно бьешься в нее головой руками, ногами, душой, мыслями, всеми правдами и неправдами, и ничего не происходит, ничего, безрезультатно. Тогда совсем обессилев, ты делаешь шаг назад, садишься на землю и устало опускаешь руки. Точка, пустота, оглушающая тишина, не осталось ни мыслей, ни запасных путей, ни возможных хандов. Ты оглядываешься по сторонам и видишь разруху. Только внутри тебя, среди всего этого хаоса, зарождается странное, болезненное понимание того, что тебе действительно было дорого. Что-то настоящее среди всего этого дерьма, понимаете? И казалось бы, ты можешь все изменить исправить, но слишком поздно. Все разрушено твоими руками, и вместе со спустошением приходит смеление принимаешь свой путь думая что его уже и вовсе нет конец хэппи-энда не будет ничего уже не будет ничего из того что имело значение и никого никого из тех кто был так нужен Точка. опускайте занавес все было зря и знаете что именно тогда в это самое мгновение когда ты понимаешь что все Безвозвратно потерянно, вместо опускающегося занавеса, ты видишь, как перед тобой рушится стена. Та сама чертова стена, которую ты не мог пробить ничем. Но тут сама жизнь, будто решив поменять планы, ухмыляется, стряхивает с твоих плеч грузом давящую обреченность и подталкивает вперед, говоря тебе, ну что, расселся, иди же, смелее, ты же этого хотел. И ты делаешь глубокий вдох, чувствуя странное волнение и первый неловкий шаг вперед, потом еще один и еще смелее, понимая, что идти все же можно и даже нужно, ты еще не знаешь куда и как и зачем, но просто начинаешь жить по-настоящему, потому что где-то там решили, что теперь ты на контент готов, и черт возьми, ты почти уверен, что слышишь, как кто-то наверху, улыбаясь про себя. Говорит, все только начинается.